Здравствуйте, друзья! С вами Александр Самкин, автор книги «Туфелька для Золушки», автор и ведущий трансформирующего курса «Агент-миллионер за 90 дней». Друзья, я формирую уже 25-й поток легендарного курса, который прошли самые производительные агенты недвижимости России и других стран. Великий человек, 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн сказал, если у меня есть 6 часов на то, чтобы срубить дерево, 4 часа из этих 6 я буду точить топор. Заточите ваши инструменты, приобретите навыки, которые позволят вам за 90 дней стать миллионером, продавая недвижимость. В любом городе, в любом сегменте. Что входит в обучение? Четкое целеполагание. Выбор территории сегмента. Поиск клиентов. Навык назначения встреч по телефону и другие три авторские методики поиска клиентов. Продажа эксклюзивного агентского договора с комиссией 6% и предоплатой ваших расходов на маркетинг. Алгоритм торгов и закрытия сделок. За 8 недель, друзья, вы приобретете эти навыки плюс 30 дней посттренингового сопровождения от меня и лучших моих учеников. Присоединяйтесь. Старт занятий 4 апреля. На курсе преподают известные спикеры. Кроме меня вы услышите специалистов и по личному бренду, и лучших моих учеников послушаете, и специалистов по ведической нумерологии. Лучшие видеооператоры, фотографы, специалисты по продвижению в Инстаграме. Вы получите советы на те темы, которые необходимо знать успешному агенту. А я вам расскажу, как продавать недвижимость по максимальным ценам в конкретные сроки. В описании к этому видеоролику ссылка на лендинг, по которому вы можете пройти и записаться прямо сейчас. Цены растут, друзья. Чем ближе начало обучения, тем будет дороже, поэтому запишитесь прямо сейчас. До встречи в учебном классе, либо онлайн 4 апреля. Помните, будущее принадлежит компетентным людям.